Квартира в центре Сочи, на улице Рос. Друзья, всем привет! В сегодняшнем обзоре жилой комплекс Росдельмар, который находится в самом центре Сочи, на улице Рос. 79 метров, с новым ремонтом, полноценная трешка. Поэтому, если вас интересует квартира в самом центре Сочи, обязательно посмотрите это видео до конца. Вот так Росдельмар выглядит со стороны. Но это, собственно, улица Рос, которая пересекается с зеленым переулком. Такое окружение, место абсолютно ровное. Это въезд на подземную парковку соседнего дома. За этим заборчиком находятся старые строения, но их видно только с высоких этажей или с коптера. Домор-порта отсюда идти буквально, наверное, минут 7. Роздельмар утопает в зелени. И, собственно, вот один из входов в этот дом адрес. РОС-36. Кто помнит, как называются эти страшные и в то же время красивые растения? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Все время забываю, как они называются. Вот здесь есть платная парковочка. Ну, сами понимаете, по инфраструктуре вообще как-то тут бессмысленно все это рассказывать-то. Все-таки это же самый центр Сочи. Ну, сейчас вам немножко окрестности еще покажу. А вдруг из вас кто-то не был? Вот он, Роздельмар. А это улица Воровского. И вот так Роздельмар выглядит с улицы Воровского. Красиво тут опять что-то ремонтируют. Был нормальный кусок асфальта, зачем-то его тут сняли или остановку убрали, непонятно. В общем, здесь есть в радиусе 500 метров абсолютно все, что вам потребуется для жизни и отдыха. Территория, конечно же, закрытая. Можно заехать с зеленого переулка. Фасад вентилируемый. Дефицит с парковкой, конечно же, наблюдается. Вот там на горизонте жилой комплекс Воровского, 41. А Росдельмар состоит, ну, как бы из трех корпусов. И также на территорию можно заехать с улицы Рос. Вот там ворота. Но красивыми газонами вас, наверное, не удивить. Но а все равно, согласитесь, приятно, когда все выложено брусчаточкой и газончики ухоженные. И есть парковка для великов, такси под боком лавочки, мини детская площадка, консьерж. Итак, заходим в квартиру. Общая площадь 79 метров. Три полноценные комнаты плюс кухня. Ее можно совместить даже с гостиной. То есть вот такая прихожая. Кстати, квартира разлетайка в разные стороны. Ну, идеальная планировка, на мой взгляд. То есть это совмещенный санузел. Нормальных размеров. Не маленький. Как многие из вас любят ванна, а не душевая кабина. Здесь можно еще разместить один шкаф, если вам покажется, что некуда ложить вещи. Теплые полы по всей квартире. То есть это вот кухня, которую можно совместить с гостиной. Ну, посудите сами. Вот сюда ставится угловой диванчик, как вариант. Вот туда вешается телек. И получится кухня, в которой можно разместить гостей. А может быть этого и не стоит делать. Ну, посудомоечная машина. Все в светлых тонах. Ничего не напрягает. Да, вид. Забыл показать вид. Ладно, покажу со спальни. Первая спальня. Окна витражные. То есть вид у нас будет выходить в сторону жилого комплекса Воровского 41. Я там недавно показывал 109 метров. Но она значительно выше по цене, чем это. Тоже есть кондиционер. Все еще в целлофанчике. Есть такие двухуровневые потолки. Здесь можно повесить телек. В общем, это первая спальня. Шкаф имеется. Далее. Еще одна комната. Тоже теплые полы. Тоже есть шкаф дизайнерская люстра с подсветкой можно повесить телевизор вот так давайте еще покажу здесь тоже теплые полы такой светильничек вид в зелень ничего не напрягает то есть вот такая застекленная лоджия тоже есть светильничек и еще одна спальня. И того, тоже есть шкаф. И того, три спальни плюс кухня. Общая площадь 79 квадратных метров. На мой взгляд, нормальная планировка и цена. Кстати, стоимость поставили ниже аналогичных предложений в этом доме. Цена 37 миллионов, но это буквально на одну неделю. Потом стоимость будет расти. Также хочу напомнить про квартиру на Новоровского 41, 109 метров с видом на море за 45 миллионов. В общем, если вас интересует недвижимость в городе Сочи, не стесняйтесь, звоните по телефону, который появится на ваших экранах. Если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь. Не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Также присылаю подписаться вас в Инстаграм. Ну, на сегодня все. Поставьте лайк за мои труды. С вами был Дмитрий Волков, недвижимость Сочи. До новых видео. Пока.